Добрый день. Во-первых, цена каркасного дома, уже отделанного под ключ, примерно равна коробке блочного дома. Это при грубых расчетах. Во-вторых, срок строительства хорошего нормального блочного дома около года. И если вы хотите купить дом, который построен за 2-3 месяца под ключ из газоблоков, то я бы остерегался это делать. То есть, условно, хороший дом из газоблока под ключ с такими же параметрами теплоэнергосбережения как каркасный будет стоить в два- два с половиной раза дороже.